Приветствую на канале Шарабара. Что ж, наконец-то мы дошли до этого. Финальное видео по славянской мифологии. И как и прежде, в нем поговорим о культуре и обычаи славян. Языческая культура полнится различными именами высших сил, отвечающими за определенные процессы или явления мира. Каждое божество занимает определенное место во вселенной и обладает своими силами, влияющими на ход событий. У древних славян не было единого бога для всех племен и народов. Люди поклонялись большому количеству высших сил и получали их покровительство в том или ином деле. Положение богов в культуре язычников распределяется в зависимости от старшинства и силы влияния на события мира. Во главе всего значится бог Род, являющийся создателем вселенной и первых старших богов. Далее значится Сварог, Отец Небесный и Создатель тверди Земной и Лада Богородица, ставшая матерью богов первого поколения. Кроме того, особняком стоят Роженицы и сворожичи, стоящие у истоков создания мира и борьбы за свет. на первой ступени боги, обладающие большим влиянием на происходящее в мире и особо почитаемые среди народа. На среднем уровне иерархии расположились боги, в сфере влияния которых находится плодородие, сельское хозяйство, охота, рыбалка, ремесленничество, торговля и знахарство. Внизу уже помощники богов различных уровней. Духи. К духам относят представители света и тьмы в одинаково мире: Домовые, овники, водянки, полуденница, русалки и другие сущности. Кроме того, существует деление на силы света и тьмы также есть боги более близкие к людям и наоборот не имеющие с народом точек соприкосновения при создании мир был разделен на три части явь вместо жизни людей и стихийных божеств правь мир богов и наф, мир темных сил и умерших В современном мире все судится более однобоко тьма зло свет добро в древней ведической же культуре в почете были силы света и тьмы одинаково считалось что без темных сил невозможно существование мира Познание и совершенствование – это необходимое условие гармоничного развития и движения. Смерть рассматривалась как переход на новый уровень. В Древней Руси люди верили разным богам и поклонялись им, приносили дары, обращались за помощью. В разных частях необъятной страны были свои кумиры, свой состав небожителей, в которых верили и почитали особо. Даже списки богов, принадлежащих к темному и светлому миру, не были едины. В одном городе особо почитаем был Перун, в другом – Велес. В третьем – большую славу воспевали Макаш или Лати. Тем не менее, везде был свой состав – Пантеон, в котором устанавливали определенные кумиры. Если посмотреть восточных и западных славян, можно встретить различия в именах богов и их составе. Славянская культура до крещения Руси имела свободу общения с богами и предками, многоликость покровителей и единение с природой. Как мы уже знаем, существовало три мира, которые хранили боги и следили за соблюдением закона, нахождение в нем всего сущего, приводили в равновесие веренную им область знаний и бытия. Славянский пантеон состоял из множества тех, кто произошел от самого главного бога Рода. Люди же отвечали благодарностью им за помощь и обращались к ним с подарками, угощениями и славлениями. В культуре каждого славянского рода присутствовало понимание солнечной энергии как жизненной силы, и оно отображалось в свастичной символике коловрате, на основе которого создано немало оберегов и орнаментов. Славяне чтили стихии: землю, воздух, огонь и воду как состояние яви и податели пищи, вообще возможности существования. Языческая и ведическая древнерусская культура хорошо сохранилась в литературе, былинах, сказках и сказах. Три богатыря символизируют могучие силы и дух народов. В народных сказках отражены многие боги и богини в лице Кощея, Бабы Яги и Ивана, а также продемонстрирован удивительный мир леших, водяных, кикима, русалок, домовых – это все духи, оберегающие свои владения. К сожалению, музыкальная культура дошла до нас не в том объеме, как хотелось бы. Русоведы по сей день пытаются собрать еще больше песен, запевок, закличек и обрядовых начетов по землям бывшей Московской и Киевской Древней Руси. Культура в быту славян. Ремеслам на Древней Руси придавалось не только практическое, но и обрядовое значение. на прялки, ткацкие станки использовались для создания родовых рушников и одежды. На мужских и женских рубахах вышивались обережные орнаменты и символика родных богов, руны, чиры, печати и другие славянские символы. Предметы быта, ставшие сейчас частью древнерусской культуры и занимающие почетное место в этнических городских музеях, сундуки, утвари и прочее, тоже защищались нанесением таких знаков амулетов, выбор которых зависел от назначения изделия и покровителя того или иного ремесла. Особый ряд в предметах быта представляют куклы-обереги. Делать их это особое искусство, а каждый их вид несет в себе сакральный обрядовый смысл. С этими славянскими куклами не играли, а крутили их для привлечения достатка и счастья в дом, благополучной беременности и родов, сохранности урожая и нажитого имущества, счастливой семейной жизни. Зимой, когда заканчивались работы в поле, урожай был собран. Долгими вечерами древние славяне занимались изготовлением различных изделий для бытовых нужд, украшений одежды. Со временем стали развиваться различные ремесла. Для многих людей это становилось основным занятием. С появлением больших городов стали появляться городские районы, в которых жили представители только одного ремесла. В древней Руси были развиты такие ремесла обработка металла. Кузнечное дело было самым значимым среди ремесел. Изделия кузнецов использовали повсеместно. Это и инструменты для ведения хозяйства и обработки земли. Это и мечи, ножи, защитные кольчуги для воинов, а также различные изделия для быта и металлические украшения. Обработка дерева. Это было второе по значимости ремесло. Из дерева строили дома для простых людей, терема для богатых славян, все хозяйственные постройки. Вся домашняя утварь была изготовлена из дерева. Посуда и украшения тоже изготавливались из дерева. Изделия из дерева занимали важное место в жизни древних славян. И гончарное дело. Из глины изготавливали различную посуду, изделия для бытовых нужд, украшения. Глиняная посуда была очень популярна в Древней Руси. Быт и нравы восточных славян древние славяне не были варварами они никогда не отличались кровожадностью и особой жестокостью чистота и вода всегда играла огромную роль в жизни и быту древних славян славяне имели бани во всех семьях имели традицию устраивать банные дни если человек заболевал то первое что делали это парили его в бане с добавлением различных трав чтобы родить ребенка женщины уходили в баню где устраивали особый ритуал многие религиозные праздники обычаи были построены на очищении водой свои поселения, а позднее города древние славяне строили на берегу реки. Река защищала их поселения и города от врагов и где ловили рыбу. В лесах, которые находились на берегу рек, древние славяне охотились на различных животных и птиц, собирали урожай лекарственных трав, растений и ягод. Быт жителей древней Руси был тесно связан с земледелием, потому что земледелие было основным занятием с древних времен славяне выращивали в большом количестве пшеницу. Рожь, овес. Это был очень тяжкий труд, так как землю обрабатывали вручную с помощью сахи-матыги. У славян было развито бортничество. Мед и воск играли важную роль в их жизни. Мед заменял сахар и из него готовили хмельные напитки. Семья в Древней Руси. На Руси очень рано вступали в брак. Это было обусловлено тяжелым трудом, недостатком рабочих рук, детей рано приучали к труду. Парни женились лет в 16-17, а девушки вступали в брак в 12-14 лет. С этого момента девушка считалась членом рода мужа. Само понятие рода у славян стояло на первом месте. Славяне жили родами, это для них было основой всего. Быты и повседневная жизнь в Древней Руси были буквально подчинены понятию рода. В Древней Руси большое значение уделялось военному воспитанию мальчиков. И неважно, кем он будет в будущем земледельцем или ремесленником. Но будущий мужчина был обязан хорошо владеть оружием и знать основы военного дела. Он мог жениться только после обучения военному делу. В 9-11 лет мальчика посвящали в члены рода. Для этого его отводили в лес, в специальную избушку и проводили ритуал. Благодаря этому и появились сказки о бабе Еге, которая похищала детей. Девочек с малых лет обучали вести храм делать пряжу, ткать ткани и другим домашним делам, которые ей будут нужны в семейной жизни. И тут же использовали определенные обряды. Например, когда девочка делала свой первый клубок, то его сжигали. А пепел она должна была размешать с водой и выпить. Инициация. Обряд, который проводили в три ступени. Первую ступень проводили сразу после рождения ребенка. Половину мальчика обрезали наконечником боевого копья, а девочки ножницами. На второй ступени мальчика в трехлетнем возрасте сажали на коня. Этот обряд носил название Подтяги. Мальчику подпоясывали меч и трижды обводили коня вокруг дома. После этого обряда мальчиков начинали обучать мужским обязанностям по дому. Девочки в три года вручали веретено и сажали за прялку. Первую нить, которую спряла юная пряха, мать сохраняла и на свадьбу дочери опоясывала ее этой нитью. Сам процесс предения у древних славян был обрядом, который прял судьбу пряхи. Девочка уже с таких юных лет начинала прясть свою судьбу. И третья ступень, когда дети вступали в брачный возраст, их разделяли. Мальчиков переводили в мужской дом, а девочек в женский. В этих домах старшие рода обучали необходимым для жизни знаниям. Девушек обрежали в поневу, это верхняя юбка, что означало, что она перешла в возраст невесты. Юноши посвящали в обряд ношения оружия, что также говорило о его половой зрелости. Свадьбы совершались по предварительному сговору родителей невесты и жениха, но в обычаях древних славян допускалось и похищение невесты. Считалось, что похищенная невеста, таким образом, дает понять своей родне, что она не предает свой род. Ее сильно похитили и отдают в чужой род, пока родительницей молодых считалась богиня Лада. Похороны. У славян было несколько погребальных обрядов. Первым, в период расцвета язычества, был обряд сожжения с последующим насыпанием кургана. Вторым способом хранили так называемых заложенных покойников, умерших подозрительно, нечистой смертью. Похороны таких умерших выражались в вышвыривании тела подальше в болото или овраг, после чего это тело заваливали сверху ветками. Обряд выполнялся именно в такой форме, чтобы не осквернять землю и воду нечистым покойникам. Погребение в землю привычное в наше время широко распространилось только после принятия христианства. Такова вот славянская мифология, ну и культурой быт немножко. Надеюсь, вам было интересно. На всем позвольте откланяться. Счастливо!